Но невидимый барьер по-прежнему не пускал. Хорошо. Но это еще не все. Смысл записки дать тебе понять, что тут надо романтизить девочек, а не быть титаном. Смысл стрима – это дать тебе понять, что тут надо блять просто смотреть стрим, а не быть ульбаном. Строго без стиля.